Дорогие товарищи, прежде чем вы посмотрите финальную серию проекта «Золотой дробовик», хотелось сказать, что наше похождение на сериях не заканчивается. В воскресенье у нас стартует новый проект. В нашей группе ВКонтакте, которая находится по ссылке внизу в описании, вы можете узнать во сколько он будет, в чем он будет заключаться, и еще многие вопросы, которые, наверное, возникнут уже в процессе самого стрима или трансляции. А так, желаю вам взять какую-нибудь вкусняшку, какой-нибудь приятный напиток и желаю вам приятного просмотра. Лонг. <смех> просто Ваня с Маней встретились такие больше стреляться я не буду так, ну как всегда у меня. Сейчас я возьму 5-6 раундов, чтобы просто проснуться, заигрался и решил такой же себе прицел в Counter Strike. Видимо, очень чувствительным сексом, если так сейвят. А почему? А потому. Снайпер на меду. Как я хрен накинул флешку. Просто бог, блин. Отвернулся, да. Ну ч ⁇ ж ты до конца-то не отворачиваешься? Ты до конца-то отвернись. Нет, блин, он идет. Он слепой. Пока для клатча не разогрелся. Так, 7-1, первая у нас половина, это почти статистики так, то мы выиграем 10-5, я думаю, мы это можем дожимать, я уверен. Ай! Чуть-чуть. Бля, это близко было, это близко было, ладно. Ой, хорош. Просто, просто троих обманули, просто троих обманули. Шорт один. Шо, э, на дефолте еще один там бомба на бомбана. Хорош. Тактика крысы сработала. Один тон тёмка, б. Алло, гараж звонит адекватность. А э, я не знаю, что это было. Я не знаю почему, но мне комфортнее, сейчас в пираж играть. Я не знаю, вот чё, почему так происходит, но. Хорош! Хорошо. Найс, сыграем молодцы, пацаны. Будет. Вы, блин. блин! Почти. Особенно я. Гавда нагибатор. 12-25. Блять, да перный театр, серьезно. Вот поэтому надо кидать смок. Понятно почему? Танул ту. Таналту, о, омби, омби. Я не понял, как это идт, блин. Мы 5-0 шли. Почему пять пять? Только набрали, только набрали, только начали. Вот примерно все хорошо хорошо идет. Все пошло, прям просто. Как мотив? Несемся. Нет, блин, пять-пять. Хух, блядь. No. Сука, блин, каким образом я убью? Вообще понять не могу Ой, бля, ой, бля 8-7 Ну, ой, бля Факинг, бич соси Блядь, да не стой, нахуй Да не стойте, блядь Блядь Jesus Christ! Блять, вот понимаете, у меня 5 подряд побед. Пять! И я проигрываю за вот этого дебильного, блин, просто абсолютно, блять, не. Ни... матча недопонимания. Блять! Блять, ебал я тебя в рот, блядь. Блять, ебал. Блять, Эй, дабы, пимит! Блять, на кой хуй я полез? А -а -а. На кой хуй я полез? На кой хуй, блядь! Видимо, чтоб маслину бошку получить. Кар! <связывая> Блять, у меня же патронов хватает. Ну вот, вот скажите, ну ну что же раунд хорошо. Ну просто убить надо. Ну ладно, хрен с ним, я сейчас Я на какой-то хрен полез КТ, а надо же просто было ждать. Ну какого хрена наши все слились? Вот объясните мне почему. Ну почему? Ну почему эти толстосумы не могут нормально, блин, выполнить свою работу? Почему мы лидируем 5-0, сливаем в 5-5? Бля, бомба на шорту. Заебись, блядь. Каким макаром он меня не убил? Можно мне, пожалуйста, с его камеры? Как он меня не убил? О, Господи, что творится в этой клоунаде? Как он меня не убил? Окей, окей. Раз победа, два победа, три победа, четыре победа, Пять побед меня уже должны были повышать меня даже вот здесь уже были повышать но почему-то не стали и вот мы побеждаем 5 игре подряд и мы проигрываем 11 16 чтобы вы понимали скорее всего чтобы мне выиграть сервер 3 мне нужно три победы подряд хотя бы четыре еще трудно так трудный хасл нового звания как я вообще хотел Гоуд Нову один получить, блин? А да я его чувствую, если с такими темпами реально бы ее мучил бы целый год.